привет ребята добро пожаловать на канал макс бак сегодня у нас вторая часть вы набрали 2000 лайков а значит у нас сегодня максимальные риски разгон депозита с 50 долларов крипто теневика потом крипто макс и в общем мы начинаем Кто есть сегодня кто-то у нас как бы будет ноу no в прошлый раз я как бы оказался нечаянно потому что ты меня наверно студии ну короче тот у нас опять простается я так понимаю в ресторане все ребят я думаю можно начать это за, у меня за, 50 баксов, я еще себе 2 баксика на комиссию залил. Где-то вот тут. Где-то вот тут. Такая же тема и у меня. У меня 50 долларов. А сколько у вас? У вас тоже по 50? Да, у меня 52. У меня. Но я на комиссию залил. Комиссия ничего. Так. Кстати, если бы я вчерашнюю сделку оставил, у меня бы ликвиднуло. Ликвидную сортовую, да. А, а, причем. а у с... нас с Тиньоком было вообще нормально да, было. Да, да. Но я, кстати... ну, да, у вас это нормально было. Я закрыл ж потом, я же вам тоже. А, я же показывал. А я тебе писал. Я закрыл плюс 20 долларов. Я думаю, почему-то, что где-то 35 будет долларов. Короче, мы уже разботались надо нормально. Я вообще камеру забыл включить на телефоне. Какая сегодня стратегия? Стратегия? Ну, такая же, наверное, как и в предыдущий раз. Самую волатильную монету. Самую волатильную. Само волатильную монету дня. Так, да то тоже самое, что и вчера были, принципы. Да, да, да. Ну да, то же самое а нам есть смысл в одну и ту же пару заходить так то интересно а давайте наверное. вот в этот раз вот по разным пройдемся на ну, потому что, знаю, я я сказал, что <laughs> ну, смотри я... нужна большая волатильность потому что если мы сейчас опять зайдем как вчера в консолидацию, мы простоим в плюс да, 2 так, то есть, а вчера... ты же видел, вчера чисто от консолидации были это потом только такие какие-то прострели. Ну, ну, ну вот я нашел похоже минуты, а? что биток 125 плечо О. И я, я сразу пойду как бы мимо, правильно? Хорошо, какая ваша любимая монета? Я вот давайте. Любимая монета? У меня DDX. DDX? Почему да. DDX? Ну я считаю, что это будущее деривативной торговли, угу. связанной с децентрализацией. Ну да, хорошо. А чем тебе нравится? Что вообще такое децентрализация? Мало ли нас смотрят люди, они не понимают, что… -то что -то такое децентрализация? Да. Нет определенного центра, контролирующего все вот эти процессы, связанные с получением денег, потом их отправки. то есть всегда третье лицо присутствует. А вообще как бы, ну ладно, третье лицо есть, а и чем это плохо? Когда ты доверяешь свои деньги третьему лицу, у него будут, могут быть там, не знаю, разные риски, например, mm -hmm. там государственные всякие ограничения могут быть. Они могут быть, в принципе, сами по себе недобросовестные, потому что они там захотят заскаймить, например. Ну, или, да. например, сейчас многие проекты закрываются просто потому что крипта упала, они не могут сотрудников содержать, цена падает, денег нет, все. То есть как бы биржа централизованная, она полностью закрывается, и все, деньги исчезают. Так, хорошо, я уже позицию, кстати, открыл. У меня, кстати, а вы открыли или нет? А, не открывается? Нет. А почему не открывается? Сорт груз. Задыксом понятно, с децентрализация. У меня уже душа есть. Пойзвини. давай говори. Крипта теневика Уважаемый наш друг. Подскажи, пожалуйста, какая твоя любимая монета? Любимая монета? Да. Если берем полностью всю дистанцию, то, наверное, кардана. Кардана, почему кардана? А, потому что за ней будущее. Мне достаточно Серьезно? Да. Ну я думаю, она может заменить, в принципе, эфириум на большой перспективе. А Салана. Солана? Нет. Чего? Перехайпленный проект, мне кажется. Прихайпленный, да. ну да. И перекупленный. сколько А не читаешь их SEO тираном типом. Я тоже читаю. Какая там все сидит. Сам проект по сути. Ну, я говорю про то, что он много чего обещает. И, насколько ты знаешь, что ничего не реализовалось, причем уже несколько лет. Главное, что они говорят. Они говорят, говорят, но аудитория рано или поздно задалбливается слушать обещания, и когда не видят реализации. Ну холдеры сидят, да. А мне нравится Лайткоин и Биткоин, конечно. А если брать любимый, наверное, старенький. биткоин, конечно. Я, да, я старенький. Типа биткоин, конечно, но ну, типа чего нет. А для торговли или для инвестиций? И вообще я вот как бы биткоин, конечно, и, блин, это не финансовый совет, потому что сейчас побегут покупать. Я как бы просто дохрена поднял на нем в восемнадцатом году mm -hmm. э, в начале, вот. И я до сих пор накапливаю, начал накапливать с 400 долларов. Сейчас он, конечно, по 100. но это не важно. Я до сих пор накапливаю, как бы. Ну я не знаю, мне кажется, еще будет, еще покажет. Но опять же, просто нравится это ты знаешь типа форк битка получше битка ну типа что не проявить интерес ну хз конечно блин ну, у меня вообще пока Но в ноле перспективе, вообще без понятия. Ну, как, перспективе как да, да без понятия, типа. а, у тебя тоже ноль, ну, подожди 0, да. а и лонг лонг а лонг а ты а шорт, ты short. Short, да. А я, видите, против рынка иду. Один влонг пошел, другой влонг пошел. А -а -а -а. Большинство влонг, значит, я в шорт. Я также вчера сделал, но я вчера. Просто слил. монету твою не видел. Блин, короче, мне тогда надо выйти с ТРБ. Типа. Типа нельзя было монеты раз? Не, мне просто ну неинтересно тогда. По-любому кто-то из нас этот будет, типа, ноуней. No no -no а че вы с РМ не рассмотрели? С Рм? Да. Ну не знаю, мне не понравилось. Слабовато как -то. Ну смотри, получается, вот вчера такая же картина была, ты вроде бы лонг торговал с такими же моментом. А это такой uh, 15? Это пятнашка, да. А, вот я а в лонг зашел. А, Сейчас long. у меня давай посмотрим профит. 6 долларов пока что. Ну ты пока в можешь... уже половиной. <къем> ты пока в лидерах. У тебя 7 а с вот пол... я не знаю, фиксить и перезаходить какую-нибудь другую сделку или подождать, посидеть. А я вот вчера, кстати, хорошо, шеф я фиксил. Я вот сейчас, наверное, я понял, ты мне дал подсказку. Я, я попробую ей воспользоваться. Перезайти в другую? но я типа возьму твою же монету. Хочу зайти только в шорт. Ну, типа, она же по-любому откатит. и Вот эти 6 долларов я бы и забрал. Ну, на самом деле, очень побычий выглядит, честно Не, говоря. Я Такое согласен. ощущение, что сейчас этот. Я попробую согласен. еще бахнуть вверх. О, кстати, ТРБ уже у меня плюс 3 доллара. Хотя... А у меня минус, минус Вот, 4, кстати, 4. видишь, какие 4. они за санцы? Типа, 3.88. А цена открытия у тебя какая? 15? 15. 15, смотри, 15, а, это маркировки, да. блин. Я думал, мы вообще в вот одинаковые точки даже это Надо открыли. было лучше, знаешь, сделать? Надо а. бы наполовину банка разбить одну монету в другую Ну да, а вообще да. я, тупо, да, на. типа тупо заходить в одну монету. Должны понимать, что с мобилой торговать, ну... Это, это бред, Ах. да? Ну, на самом-то деле я не совсем согласен, что бред. Нет, не, что. Тут... Если как бы да. Ну, так мы не играть ничего, в принципе, проанализировать и не можем. Ну почему любой таймфрейм прокликал? Трейдинг видео есть на телефоне. Не, ну у нас же ограниченное время. Если хотя бы время было, знаешь, на ну, 30 минут там нормальные графики посмотреть, а то мы даже графики. Сколько по... времени там осталось? Да, кстати. Три минуты осталось? Три минуты, я думаю, всё, Габелла. Сколько у тебя, чего у тебя там? У меня вот оно пошло как раз сопротивление. А, мы пару залетели, у меня уже 12 баксов. А это, Ой, это не там, а У меня уже 11 баксов. Уже 12. 11 Уже 12. 22 роя. Я? Ну, мы сейчас можем, нам даже на одно пиво не хватит. А нет, нет. Нам хватит на полтора пива. Ну все, сейчас на пиво заработаем. Пойдем отмечать наш куш, у меня ну, уже 13 как? баксов, возможно хватит даже на 2 пива. О, уже 15 баксов. Ты гонишь? Уже 16, да. Серьезно? А он точно на 50 долларов зашел? Может он там нагрузил на баланс? Давай я покажу там это. Так, короче. А может взять просто монету, вот я все время беру монеты, которые сильно выросла. А если сильно, которые упали. Кстати, ты видел, как РЛЦ рухнул? хотя, прикинь, так, весь, ру... э, весь это рынок. Какой это какой Это пятиминутный. Сколько у нас времени осталось? Где-то две минуты. минуты. Это херово очень. Две минуты? 2 минуты так. Ну, Ладно, да. я тогда закрываюсь. И закрываюсь. сколько у тебя плюс получился? Давай сейчас О, посмотрим. Что-то что у меня все прыгает. А мы с тобой вот, э, баранчики, да. грубо говоря, да, зашли в одну монету. Все, я закрыл. Кстати, а. ребят, это, находимся в Сочи, да. Так. Встретились тут с такими вот чуваками. Да, ребята, грамотные на стиле. 2... 4 насилие на, на, на хайпе. в розовых тавках. 12, 12 долларов. 12 долларов. Да, 12 долларов. Блин, красава. Она сейчас <laughs> с теневиком решает... А это... у, у меня 2,33 плюс. Да нет, вообще... А нет, ну мы сейчас можем... А, да. Мы уравниваем. А нет, тоже. Осталась одна минута. Одна да. минута. Ну, да. я уже закрыл Давай. свою сделку. Ну, короче, на одной сказке это конец. Мы просто закроемся и посмотрим. Кто, хотя мы будем закрывать, еще и на комсе потеряем ну. да. Так, фиксируем ну, прибыль, пацаны Фиксируем, Но... не, а смысл фиксируем? У меня типа 2 доллара 2 доллара сейчас в минус еще Сейчас еще и в минус ну да, все, типа у меня все. полтора доллара Ладно, закрываю. Я тоже Блин, я вообще закрываю в 0,7 доллара всего лишь 1,6 закрыл Хорошо, да. а давай, чтобы, может определиться Вот, ну у меня плюс пол доллара может пол Еще доллара? типа 3 минуты. 3 минуты. И, три минуты Три минуты, финальная ставку? И любая монета Финальный заезд. Давайте да. это по 125 плечо на кросс, на биткоин Давай на биткоин Серьезно? Да ну, давай в Хочешь? Подожди, ну, да я тоже тогда биток найду Или эфир А, эфир? Эфир, лучше по Там и там у С-25 должно быть доступно на эфире, возможно, сотка только. А, возможно, для меня нельзя будет. Кстати, ну вот, тут сотая плечо есть. Окей. Зеленая или желтая? Зеленая, ну, Зелёный, но, значит, я возьму лонг. Тогда ладно. Так ты эфир или биток, берешь? Я эфир взял. А у меня 125 нет. А у меня тоже 125-го нет, это только сотая Давай да. биток или без разницы. Ну я уже открыл по эфиру на yeah. 120. На сотое плечо. Ну давай ты биток. Че, можешь мне тоже еще подогна... разогнать? А, а может быть ты... зашел, да? Да, я... ну он сказал зеленый, я зашел oh, в лонг. Типа, да. <laughs> так я уже минус 3 бакса, слышь. <laughs> <laughs> <laughs> Нормально торгую. Нормально, да. Ну главное, не повторяйте за, за нашими тупыми действиями, никогда да. не используйте большие да. плечи и... И, и не на всю котлету. Блин, ну это и будет. И вы еще знаешь, <свят> Это будет тупо, если я опять второй видос и типа. Ну вы поняли, да? <свят> Уйду в минус. Потом следующие видосы начнут биваться и... <свят> и типа вы поняли, да? Сколько ты сливал на фьючах, все мы прекрасно знаем. Ну, это <свят> Сколько да. ты зарабатывал максимальную сумму за одну сделку за на одну фьючах? Сделку? Да. Тринадцать. 13... Нет, 23 тысячи. 23 тысячи долларов. И сколько сделка длилась? Длилась? Четыре дня. Четыре дня. Да. Какое плечо? Пятое. А пара? Унфи. Унфи? Да, унфи. Это не, не, недавно было? Недавно. На, вот, когда она... Я, там, я там на Унфи две... 800% 2. Процентов она давала за, да. за сутки. Там, за я на Унфи суммарно на тридцатку поднял. Потому что я круто. одну сделку показал на Ютубе. Uh -huh. Ну, я просто не, не хотел там в телегах палить, потому что, ну, не знаю, я что-то боялся, что я в телегу выложу и пойдут, знаешь, все ее там пампить или дампить, я не знаю, мне было стрёмно, короче. Ну, мало ли, аудитория, что же. Вот, одну сделку я показал на Ютубе плюс 10, а вторая была плюс 23. 23 Круто, да. молодец. Хорошо, криптотеневичок, теневичок. Моя сделка? Да. Моя лучшая сделка, это по лайткоину в рубрике еще разгона депозита, с 10 до долларов, я тогда зашел. С... По-моему, на половиной тысячи долларов забрал 8, вот можно посчитать 8,5 8,5? Да С двух тысяч? Блин, ну это, это прям... Это тогда, это единственный это памп, который произошел по лайткоину за последний год Вот, тогда я забрал, сколько получается? 6 тысяч? Прикольно 6000. И потом чуть-чуть осталось, там, добился Блин, ну это круто, а у тебя? Прошлым летом, когда вот был весь дамп, да -м -м. там был отскок акрополиса Его сейчас удалили со фьючей я зашел на 90 баксов, ой, на 90, на 900 баксов. Ну, ПНЛ закрыл что-то в районе, наверное, 5500 чистых. Блин, и это, это, кстати, это было, почти смотри, как... Смотри, у... короче, был падение рынка, прям сильно поддампилось. Я зашел вечером в эту сделку, стоп не ставил. Угу. Утром проснулся, там уже было примерно 2-3 х, ну, ПНЛ, mm -hmm. да. И потом к вечеру я уже там, пос... я поставил стоп без убыток. Ну, прям уже подпер, прям под уровень. Mm -hmm. Типа, если будет с меня закрывает там в прибыль. Все, закрыло и все. А убытки... Я не помню. Ну давай закрывай. Я думаю, я сейчас и минус даже закроюсь. Сейчас. Почему минус? Подожди, по там надо было посмотреть, сколько будет у тебя. Ну ладно, пофиг уже. Ну короче... Три видел? Три? Да. А еще ком комиссия. А я еще не закрыла. Так и прикольно. А я видишь? Она с походу, упала и закрылась. Ну блин, видишь, еще просто когда с мобилой... 46 сколько было. Да? 25, 46-25. 46.25, да. то есть минус на 4 доллара, грубо говоря, да? Да. Ну, хорошо, тогда я тоже закрываю. Хотя я не хочу закрыть, я хочу, как в прошлом видосе, еще посидеть в позе и потом сказать, что я их... Это типа сделал. Получается, ты проиграл, да? Я? Да. Почему? Я Или его сейчас. Не, я сейчас закрываю я позу. Ты проиграл, думал, Не, нет. наверное, я, потому что. Ты Тумаешь, процентов? 39 долларов. 39? Да. А ты, а как? Профита? Нет, минус. Ми... А, не, а, осталось 39. Осталось 39. А численная комиссия, да? А вот подписчики поймут, зачем они снимают видос, просто сидят второй день и сливают бабки. Не, ну а как получилось, так получилось. Не, ну а как-то по другому. Обычный угодно. день садимся не, в Сочи, если да. послеваем бабки на фьючерске. В принципе, могло да. чего угодно произойти. Да. Сейчас бы просто памп произойти там. Да, ну не ну, ну, произошел как 20 обычно, 20. в принципе. Если бы произошел памп, мы бы показали там PNL и Да А так мы показали правду. Ну, да даже если PNL был бы там, не знаю, 150-130 заработали там. Зато это знаешь, типа наоборот круто, потому что люди видят, что будет, но если ты пришел, как бы бездумно и с 50%. с 50 долларами, типа, с такими плечами. Да, из 50 долларов. Потому что ну для кого-то 50 баксов нормальная сумма ее легкиднет вот так и заработаешь да. ничего Да, да потом а, вам он... огромный урок мы просто показываем сейчас то что залетаем на всю котлету и шанс того что ты в ты моменте просто все потеряешь он огромный Блин, никогда да. крутой видос прям никогда поучительный Просто работа над ошибками то есть вот над нашими то есть мы, мы делаем ошибки а вы просто их не повторяете не alltså. ну слышите, это крутой видос потому да. что вот три. мы троем сидим получается 30 процентов всего лишь как бы плюса а, а вчера сколько вышло вчера наверно точно так же вышло да? 30 процентов плюса ну типа один из трех человека Да, да, да, да, да, да. То есть, и получаем Да, да, да. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылки были... в описании на все да. каналы. Вы были на канале Крипто, крипто Макс, Ясам, Бокс и Крипто Буровик. Крипто Буровика. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока.